И всем привет, друзья, с вами я, Альмир, и в этом видео, друзья, у нас мини-игра под названием Wing Wars. Ну что ж, давайте приступим. Так, друзья, кто не знает, что такое Wing Wars, это такая мини-игра, которым надо лететь на вот таком вот элитре. Ну что ж, давайте начнем. Так, берем отсюда. А, это старт. Все, друзья, мы уже тут, капец. Так, куда нам надо лететь? Так. Ну что ж, оденем его. Наверное, нам, друзья, надо лететь на вот этих вот шалкеров. Ну что ж, давайте начнем, так сказать. Ну ка. Опа-на, и... Блин, друзья, друзья, блин, я упал. Короче, всё, капец, друзья. Я не могу возвращаться, капец, ооо, все, короче, капец, друзья. И начинаем сначала, наверное. Да, начинаем сначала, друзья. Короче, друзья, я ничего не понимаю. Так. Старт. Одеваем и да. так так так так нет друзья у меня это не получается походу так а что там а там только командные блоки друзья Придется нам умереть так ну-ка друзья хопа так получился а теперь что надо делать джинсы Крашеные джинсы ну-ка один для себя так хм. крутяк прям по моему скину друзья так теперь нам надо вот сюда блин опять упал друзья что это такое капец все Начинаем обратно. Так, одеваем эту фигню, что? Опа, натак. Тут у нас скорость. Да, скорость. Так, пьем его так, прикольно. Хуй, друзья, что-то не упал. А вот что надо делать? Наверное, вот сюда. Это, это мы типа прошли? Навер, наверное, нет. А что теперь дальше делать, друзья? Я не понимаю. Давайте дальтим вот сюда. Да, друзья, тут только эти командные блоки. Ну что ж, все мы умерли. Так, друзья, наверное, я буду вот в этом заканчивать, потому что как бы мы пр прошли все это дело. Но нет, нет, я не буду заканчивать, друзья. Ну что ж, друзья, еще одна попытка. Вы погибли. Точнее, я. Я погиб, друзья еще разок. Короче, друзья, я нифига не понимаю эту мини-игру. Нафиг ему надо, надо удалить, походу. Короче, друзья, я буду в этом заканчивать. Если, друзья, кому-то понравился такой ролик, то подписывайтесь на канал, ставьте лайки и делитесь мнениями в комментариях. Ну что ж, я буду в этом заканчивать. А, кстати, друзья, совсем забыл сказать, что завтра выйдет ролик с другом, да, друзья? Не пропустите этот ролик с моим другом Динаром. Прям завтра он выйдет, друзья. Ну что ж, всем пока, друзья.